Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу из цикла онтология тайн. Сегодня вторая передача, посвященная планете Неберу. С нами Майкл Мелехов, руководитель и организатор центра Сангейтс, где мы находимся с вами. Здравствуйте, Майкл. Добрый день, добрый день, Владимир, добрый день, дорогие друзья. Но перед тем, как мы перейдем к планете Неберу, я бы хотел несколько слов сказать о важности цифр. Дело в том, что в одной из наших недавних программ Майкл высказал серьезное предостережение о том, что ну, не стоит летать между Рождеством католическим и Новым годом, что есть некий риск вот, перемещения по воздуху. И, к сожалению, мы теперь должны констатировать сегодня, что это предсказание сбылось, все мы знаем о трагедии, произошедшей, о катастрофе, произошедшей самолетом Ту-154. С российскими самолетами как раз вот полет происходил в это время. Поэтому я вам всем очень советую прислушиваться к тому, что мы здесь говорим. Это не пустые слова, это все имеет серьезную подоплеку, и, пожалуйста, уделяйте этому такое же серьезное внимание. Ну, если у Майкла будут какие-то новые предсказания на этот счет, я думаю, он с нами поделится в отношении сегодняшнего дня и ближайшего будущего. Ну, Теперь по поводу второй части. Мы говорили о планете Неберу. Я напомню, о чем шла речь в первой части нашей программы. Мы говорили о том, что существует планета, по древнешумерским текстам и по некоторым другим древним источникам, которые вращается в Солнечной системе с периодом обращения 3600 лет. И когда она приближается к Земле, происходят некие глобальные события. Одним из таких глобальных событий был потоп, причем этих потопов было несколько, это циклическая ситуация. Ну, один из этих потопов описан в Библии, это известная история, связанная с Ноем, с тем, что были спасены животные, каждой твари по паре. Был спасен со мной и его семья, когда ему Бог сказал построить ковчег. И вот как раз это было связано с планетой Неберу, отчасти с ее жителями, это так называемые анунаки, которые вот по версии древних шумеров и по некоторым другим текстам живя на этой планете очень заинтересованы в том, чтобы... Добывать золото из земли, потому что золото, жизненно важный элемент для планеты не беру. И когда планета приближается к нам, то они получают желанное золото. Затем планета отдаляется, это золото используется для их нужд, причем там в особом химическом виде. Ну и затем происходит ожидание следующего цикла. Последний из этих циклов, как я уже сказал, был 1300 лет назад. Тогда произошли эти события. Ну и в каком-то обозримом ближайшем будущем нам, очевидно, стоит ожидать нового приближения этой планеты. Хотя, по утверждениям конспирологов, контакты с аноннаками не прерываются, даже когда планета отдаляется от Солнечной системы. И правительство Земли, опять-таки, по утверждениям конспирологов, постоянно находится в контакте с <coughs> жителями Неберу. Постоянно к ним перетекает золото в обмен на это. Военные получают некие скрытные от всех других технологий, которые используются в повседневной жизни и для разработок технологических. И таким образом на самом деле происходит полноценный контакт с тем, кого называют пришельцами. То есть как бы вот это самое золото сейчас в каком-то уже другом виде в обмен на военные и прочие другие передовые технологии. Ну, кроме того, мы говорили о том, что именно анунаки создали первых людей. Это произошло в Африке, если отслеживать генетическую линию от нынешних людей до первых людей. Там, скажем, появились некие рабы, которые и были первыми людьми, которые добывали золото для анунаков. Почему анунаки? Потому что у них был правитель Ану, а все его, так сказать, последователи, жители планеты, вот по этому имени Ану, назывались анунаками. Ну и вот возникает вопрос, как вообще с этим быть, как с этим жить дальше. Вообще, по утверждениям современных, ну скажем, уфологов, это такая наука, которую некоторые считают лженаукой, некоторые считают наукой серьезной, наука о неопознанных летающих объектах и об их встречах инопланетян с жителями Земли, эти контакты с пришельцами происходят постоянно. Есть масса информации, масса и видеоматериалов, и фотоматериалов, которые оспариваются, аутентичность которых доказать, подтвердить очень сложно, хотя масса совершенно различной об этом информации существует. Так вот, этот контакт как будто бы происходит и сейчас, и по этим утверждениям даже в правительствах Земли ну, существуют, функционируют представители внеземных цивилизаций, которые так или иначе влияют на на то, что происходит на Земле сейчас, на все события, происходящие сейчас, они находятся в тени, они являются частью, по этим утверждениям, так называемого теневого правительства. это конспирологическая теория, то есть правительство, которое на самом деле управляет Землей за спинами всем, всем известных нам людей, ну и, соответственно, они влияют на все эти события, я говорю и в том числе об Анунаках, на все те события серьезные, которые происходят на политической арене и в других сферах жизни Земли. И тут нельзя обойти стороной американские выборы, когда победил президент Трамп. И тут, как бы тоже, по э, сведениям конспирологов, не обошлось без вмешательства вот этих вот внеземных цивилизаций, которые приложили сюда руку. И это был ну, единственный такой выход из ситуации, связанной с Америкой, потому что в противоположном случае, возможно, все было бы намного хуже. Так мы получили ситуацию, которая более-менее позитивна и, возможно, так сказать, вот благодаря этому выбору у Америки есть какая-то перспектива, какое-то будущее. Но ну, мы посмотрим, тем более, что вот этот вот год, наступающий год тысячи, тысячи, 2000, я прошу прощения, 2017, не зря я оговорился. Он случился через сто лет после года 1917, и сейчас можно ожидать достаточно серьезных потрясений, потому что эти циклы в истории не бывают случайными. И непонятно, будет это революция или это будут какие-то военные противостояния. В всяком случае, мы уже не раз об этом говорили. Таким серьезным рубежом может стать весна будущего года, ну и в частности март. Я знаю, что, вот, Майкл, у вас есть тоже какая-то информация, связанная с э, мартом будущего года. Вы об этом упоминали с весной будущего года. Ну, вопрос, как же к этому всему вот, имеет отношение планета Неберу. Дело в том, что, как выясняется, и снова-таки это одна из версий, которую можно принимать, а можно не принимать, даже не находясь вблизи к Солнечной системе, не, не находясь вблизи к Земле, эта планета постоянно оказывает некое влияние энергетическое на все те события, которые происходят на Земле. Она как бы отвечает за все, что происходит на планете. Ну а теперь мы хотим поговорить о нумерологии, о цифрах, которые имеют значение к текущему моменту, к тому, что может происходить в ближайшее время и к очередным так сказать, прогнозам. И тут я передаю слово Майклу Мелехову. Да, еще раз спасибо, дорогие друзья, ну, цифр действительно очень много и, действительно, к сожалению, нельзя их игнорировать. Я только хочу небольшое уточнение, Ну, во-первых, это не был прогнозом, то, о чем я говорил по поводу, скажем, Крисмас или Рождество католическое, там, летать, существовала опасность, об этом говорили астрологи. Соединение планет давало такую, скажем, ситуацию, могло привести к такой ситуации, когда опасности, и конкретно в воздухе, об этом говорили и астрологи, с которыми мы ведем программу на нашем канале, Сан-Гейтс радио, об этом говорили и другие астрологи, ну и как бы не рекомендуется и не рекомендовалось именно в это время, скажем так, находиться в воздухе летать, короче говоря. Но вот, к сожалению, произошла <coughs> <coughs> вот <Былось>. это... <coughs> да, произошла эта трагедия. Ну, опять же, это не предсказания, это прогнозы. У нас было, в общем-то, в истории в цивилизации, были действительно предсказатели, надо сказать о том, что существуют определенные значит, цифры, или это называется уровень сознания. И вот уровень сознания, он находится в определенных градациях. Нострадамус относился к тем людям, которые рождаются один на огромное количество людей, рожденных на планете, тысяч и уровень его сознания был, или Level of Consciousness, его был более 700 вот с, этого, с этой градации, от 700 и выше начинается уровень то, что называется предсказателей ну существует, как мы знаем, у нас экстрасенсы, люди экстрасенсы у нас существует, как называют и Clare-Woyne, Psychic эти люди могут предсказывать и их предсказания, ну, можно называть это прогнозы, относятся, ну, примерно где-то, может быть, от месяцев до лет, но некоторые и десятки лет. Если речь идет о Нострадамусе, то там были не десятки лет и даже не сотни лет, там были тысячи лет, и последние в Катренах даты относятся к, ну, порядка, там, несколько тысяч лет уже то есть тысячелетие, в котором мы живем, мы живем уже в 2000, это уже как бы э, третье тысячелетие, получается. Э, ну и относится его предшественник к 3000 какому-то году, 3500 лет. Опять же 3600, это диаметр, это 4 раз по 9, 36, это очень серьезные цифры и к ним, их нельзя игнорировать, короче говоря так вот, Нострадамус предполагал, кстати и предсказывал о том, что появится такая планета и если мы проследим его предсказания, скажем, посмотрим даже в интернете то мы можем увидеть, что они отличались достаточно большой точностью глобальные имеется виду предсказания, не индивидуальные и вот, если мы говорим о планете Небюро, то речь идет о возвращении этой планеты с 2025 до 2032 года. 2025-2032 год. Вот примерно в это время планета опять выходит из тени. Причем интересно, что она находится... она невидима, эта планета, но она иногда, так сказать, выскакивает. Причем, ну, как бы считается, что она находится за Сатурном. И иногда она выскакивается, она видна невооруженным глазом, даже так. Так вот, не то, что когда она появляется и что там происходит, и опять же гипотезы, которые озвучивал Владимир, то, что написано там во многих других источниках, и наки и так далее, это гипотеза, естественно, никто толком и не знает, правда это или неправда, так напис, описывается, да. Но есть очень некоторые интересные совпадения, еще раз позирующие на цифрах, то есть каждая цифра, каждое число, оно несет свою вибрацию. Поэтому все, мы живем в мире энергии, это мир вибраций, и даже если немного отвлечься, то человек, который рожден определенного числа, дата рождения его... Соответственным образом он вибрирует и вибрирует по отношению к другому человеку Таким образом очень достаточно несложно определить совпадает ли вибрация с его там, партнером, жизненным партнером противоположного пола или просто партнером по бизнесу или просто другу и так далее Но вот если говорить конкретно уже все-таки о планете не беру то ее называют планетой номер девять. Видите, опять девятка здесь существует мы говорили об этом в отношении самого Нострадамуса. Он прожил 7 на 9 63 года. Вот. Опять же, та же самая девятка. Семь лет – это священное число, и в Библии священное число. Это наши, скажем, чакры. Каждая чакра, каждые семь лет открывается. Ну и вот эту планету называют планета номер 9 или планета X. Вот. А, э, интересно, что 99% всей информации касательно этой планеты, планеты в интернете не имеет ничего общего с действительностью, то, что происходит и что она из себя представляет. То есть огромное количество гипотез, имеющее под собой это почву, основание или нет, мы этого не знаем это просто гипотезы но вот был такой человек есть его значит зовут это профессор Джеймс Маккенни он написал книгу и эта книга о планете беру. очень интересно, но чем дальше мы живем, тем меньше интерес проявляется к этой книге то есть о чем вообще идет речь? И вот это соответствует, скажем, конспирологической там, теории заговора, как есть такие теории. Э, то есть, когда мы слышим, и об этом говорят, говорят, говорят, везде говорят, ничего толком не будет. Вот смотрите, 2012 год, там, конец света. Вот чем больше об этом говорили, тем меньше э, можно было бы считать, опять же, что действительно такое сбудется. Происходит то, о чем никогда никто не говорит. Причем я, скажем, в определенном специфическом каком-то направлении, я это, так сказать, сам исследовал. Более того, я нахожусь в этом направлении уже достаточно долго. Я знаю, как это все происходит. То есть чем больше говорят о чем-то, повторяю, тем меньше вероятность, что это произойдет. Вот чем меньше говорят, тем больше вероятность, что это произойдет. Uh, уже все забыли о том, что происходит uh, и происходило после предсказаний, ну скажем, Бабы -Ванки. Uh, mm -hmm. uh, ее называют балканской, Балканским Нострадамусом но она говорила, что... и называла дату, более того, она называла дату uh, один раз произойдет изменение, глобальное изменение в масштабе всей Земли и это изменение касается климатических изменений то есть уже ни для кого не секрет о том что э, на Северном полюсе уже идут дожди и травка зеленеет можно себе представить уровень неуклонно поднимается значит льды неуклонно там сумасшедшее количество этих ледников и они тают можно себе представить что будет если произойдет где-нибудь какое-то еще дополнительное серьезное событие. Если мы говорим о планете Неберу, это и есть то событие, когда, которое может произойти. То есть не обязательно, что планета, там, скажем, или астероид падает на нашу Землю, и что-то там происходит. К примеру, тоже есть, мы знаем о Тунгусском метеорите, знаменитом, и об этом мы как-то поговорим, как-нибудь еще в другой программе специально, тут очень много всяких версий. Ну, одна из них о том, что вот там был действительно метеорит. Так вот, если планета Нибирка приблизится на определенное расстояние, причем достаточно большое по космическим меркам, она не большая, точнее, по космическим меркам, но достаточно большое для нас, то произойдет очень серьезное изменение. Ну и вот Владимир опять же отмечал, это был всемирный поток, который произошел. И это место действительно имело скажем, это действительно было так вот. ну, а мы знаем, что циклы они повторяются цикл один начинает, цикл заканчивается так вот считается, что э, примерно 7 лет до и 7 лет и, и пару лет, э, и 2 года после так считается, э, будет э, влиять на нас приближение этой планеты Итак, э, по Нострадамусу и по Ванке Называются такие года с 25, по 32 год, с 25 по 32 год. То есть в течение этого времени она будет находиться, эта планета предполагается, еще раз повторяю, э, в достаточно близком, на близком расстоянии от планеты Земля. Ну а поскольку 7 лет до того, мы приходим к 2017 году, опять тому же самому знаменитому 2017 году, о котором идет речь. Причем интересно о том, что даже называют и месяца вот, я общаюсь, так сказать, с разными людьми которые находятся и на территории нашей, Соединенных Штатов, и а которые находятся на территории других стран и континентов Ну вот почему-то почему вот этот месяц называют достаточно таким серьезным не имеется, конечно, ввиду чего-то глобального о том, что произойдет -то, какое-то разрушение ну вот я э, знаю, скажем, я тоже консультируюсь, естественно. Э, так вот, лично мне было рекомендовано как-то так закопаться и не проявлять достаточной активности. Э, вот февраль-март месяц вот такое вот, значит, было такое, для меня было такие рекомендации. Это не значит, что что-то такое там произойдет, но если мы будем проявлять какую-то очень серьезную активность, это не нравится, вот там, будем говорить, сверху. А надо, да, надо жить тихо, спокойно, но пользоваться, конечно, рекомендациями, которые нам дают, ну, как такие люди серьезные, ну и также астрологи, которые в этом тоже достаточно хорошо разбираются, тем более речь идет о достаточно близких сроках. В нашей жизни, то есть речь идет о годах, может быть даже месяцах, Ну, что еще можно сказать, то что значит, Баба Ванга называла примерно это же время, и если кому-то захочется ознакомиться с материалом на английском языке, правда, вот этого профессора, то там достаточно достаточно много всего достаточно много интересной информации очень интересной информации эм, речь идет о том что в общем-то статистика она ведется она возможно неизвестна в интернете поскольку эта статистика э, не такая уж позитивная но она ведь существует закрывает глаза и пряется голову в песок нет смысла, она существует. Речь идет. И, кстати, был фильм Эдгара Кейси. не Эдгара Кейси, а о нем был фильм, где рассказывалось о предсказаниях Эдгара Кейси и о том, что сейчас происходит. Отмечались несколько дат, и мы в одной из программ говорили о том, что существует очень интересное такое соответствие между некоторыми фильмами. Uh, речь идет о фильме Матрица, о фильме Люси. И вот недавно вышел на экраны в этом году фильм ⁇ Пятая волна ⁇ Кто не смотрел, можете посмотреть, он есть, переведен даже на русский язык. Uh, и вот речь идет о том, что, скажем, если говорить о Люси, то если мы добавим туда uh, F и -E R, получается Люси Фер. И была такая действительно дата: 8, 24, 24 августа 2015 года, и это введение войск был еще один, еще одна дата, которая была предсказана, это Фукусима, которая не нанесло такого, как бы не стало так широко известным, как Чернобыльская катастрофа, но тем не менее считается, что это самое Большая, самая серьезная катастрофа, но об этом почему-то не так много говорилось, как говорилось о Чернобыле. Таким образом, время, естественно, покажет, но то, что мы сейчас входим в очень серьезный промежуток времени, в очень серьезный промежуток времени, и мы говорим о 2017 году. очень и очень много совпадений, то надо быть готовым к многим вещам. Ну, а если мы говорим о том, что до Нового года осталось там всего лишь три дня, то нам хотелось бы поздравить вас, дорогие друзья, с наступающим Новым годом. Ну и, вообще говоря, мы с вами в очень хорошем положении по сравнению с теми людьми, которые не имеют уже этого возможности праздновать Новый год. Понимаете, поэтому давайте мы будем праздновать новый вот год, этот и следующий, последующие даты. Столько, сколько нам положено, столько мы их будем праздновать. И это хорошо, но опять же есть поговорка, кто предупрежден, тот вооружен. Как и что делать, как действовать, ну, я полагаю, так мы будем об этом говорить. И мне кажется... Эм... Главное, что мы позитивно к этим вещам относимся, потому что изменения, они всегда позитивные. Любые изменения, они ведь там предусмотрены. И конспиративные всякие теории, которые существуют, и правительство Земли непонятных есть разные на эту тему версии, каково правительство Земли и кто там стоит во главе, вообще-то говоря, всех. Потому что президенты приходят и уходят, а, да, так сказать... Истинные силы остаются. Да, они остаются. Поэтому, как там, чего там был выбран президент, и посмотрим, как произойдет, что будет во время инаугурации. Но вот существует еще раз одно, достаточно близкий прогноз. И речь идет о конце этого года, то есть порядка ну, 29, 30, 31 числа о том, что... Возможно активизация каких-то террористических группировок. Это не будет глобальных, повторяю, масштабах земли, но где-то локальные это будут, потому что сейчас происходят какие-то очень действительно серьезные акты насилия. Ну вот на этом, наверное, мы можем закончить, закончить эту нашу программу. Да? Да. спасибо за подробный прогноз. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Пожалуйста, задавайте нам вопросы, если они у вас есть, мы с удовольствием ответим. И до следующих встреч. До свидания. Всего доброго, спасибо.